Здравствуйте, дорогие друзья! Коммерсант Южный Урал начинает круглый стол, посвященный проблемам молодежного спорта. В этот раз тема заявлена у нас так. Быстрее, выше, дороже. И спорт молодых... Как инвестпроект? Вот именно этот вопрос, главный вопрос, который мы сегодня будем с вами обсуждать. А нужно сразу сказать, что Челябинск является одной из хоккейных столиц России. Хоккей для нас это все. Трактор, Металлург, Белые Медведи, вы все это прекрасно сами знаете. Еще несколько лет назад человек, прилетающий в аэропорт Челябинск, мог наблюдать гигантский плакат, на котором был изображен хоккеист и, собственно, название команды «Трактор». Но вместе с тем... Для вас это, наверное, дорогие читатели и зрители, не секрет, что большой спорт – это большие деньги и большие проблемы. И в начинающего спортсмена, конечно, нужно вкладывать крупные средства. Мы сегодня попробуем а, понять, стоит это или не стоит, окупятся эти инвестиции или не окупятся. Может быть, проще ограничиться стандартным набором для ребенка – это курсы английского и мастер-класс для начинающих блогеров и тиктокеров. Я сразу скажу, что вы просто обязаны подписаться на наш YouTube-канал, который так и называется «Коммерсант Южный Урал». Ищите «Коммерсант Южный Урал» на страничках в соцсетях, потому что там появляется самая оперативная и важная информация, которая необходима для принятия глобальных решений. Итак, сегодня с нами, как обычно, в разговоре участвуют замечательные спикеры. Я прямо сейчас вам их представлю. С нами Анна Александровна Кодина, это начальник управления спорта э, Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. Здравствуйте, Анна Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. А на связи с нами Дамир Михайлович Кабиров, это заслуженный тренер России и э, тренер команды «Белые медведи». Дамир Михайлович учит мальчишек, не мальчишек, 17-летних э, перспективных игроков 2004 года рождения. Он является одним из энту, энтузиастов отечественного хоккея. Начал в 70-х, но ну, он, наверное, об этом сам расскажет. На прямой связи Анна Александровна Селютина. Это мастер спорта Российской Федерации, тренер Челябинской женской сборной под тхэквондо. К слову, она спортивный психолог. И один из вопросов, который мы сегодня будем обсуждать, как раз будет касаться спортивной психологии. И одним из спикеров нашего сегодняшнего круглого стола является Илья Игоревич Семенов. Это рекрутер, руководитель спортивного агентства US Camp. И, пользуясь случаем, я хочу э, прорекламировать Кубок Победы, э, который состоится в Челябинске, который организует э, агентство US Camp. Кубок Победы – это э, соревнование для юношей э, 2000, о, э, ну, да, 2009 года рождения, э, продлится три дня, э, 8, 9 и 10 мая. Соответственно, восьмого – это открытие турнира, десятого – закрытие. Вот, собственно, я все сказал, что я хотел, и теперь давайте вернемся к теме нашего круглого стола. И начнем, пожалуй, с госпожи Селютиной, представителя Министерства по физической культуре и спорту Челябинской Управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Анна Александровна. Анна Александровна Кодина мне почему-то... Кодина, да. да. да. да. Анна Александровна <сих> Селютина вышла у нас на связь. А, Анна Александровна, скажите, пожалуйста, вот если без шуток, то э, каково состояние молодежного спорта сегодня в Челябинске, в Челябинской области? Какие есть проблемы? А, какие узкие места? И, может быть, вы ответите на такой интересный вопрос, почему в Челябинске так трепетно относятся к хокею? Почему Челябинск стал... Э, в общем-то, наверное, признанной столицей российского хоккея. Вам слово. Ну, мы говорим про молодежный спорт, не про детско-юношеский, конкретно про молодежный, правда? Ну, про детские, юношеские и молодежные, про все. вот про это Если, спорта, про если говорить про детско-юношеский спорт до юношеского возраста, так скажем, то проблемы здесь, они, конечно, есть. Но их гораздо меньше, чем со спортсменами, которые достигают возраста 16-17 лет и выпускаются из спортивных школ и оказываются, можно сказать, в море действительности. То есть огромное количество спортсменов, перспективных спортсменов на самом деле оказываются за бортом уже большого спорта, то, к чему они стремились. Это на самом деле есть сейчас. На самом деле эта проблема существует. Вот. Ну, мы стараемся каким-то образом, особенно в хоккей У нас в Челябинской области, в спортивных школах только, я не говорю про клубы, не говорю про какие-то небольшие команды в муниципальных образованиях, только в спортивных школах хоккеем занимается половиной тысячи человек. Вот. Ну и понятно, что все эти спортсмены, выпустившись из спортивной школы, не могут быть задействованы в большом хоккее. Вот. Это, конечно, проблема. Да. А скажите, а... Вот насколько я понимаю, сейчас спорт из дворов, да, вот, условно говоря, раньше, те же 80-е, 90-е, в каждом дворе была своя хоккейная коробка. Так вот, ну, вот mm -hmm. сейчас мы такого, к сожалению, не наблюдаем, зато в каждом дворе есть замечательная автостоянка. Mm -hmm. Да, и скажите, я правильно понимаю, что массовый спорт, вот такой детский, юношеский спорт, он ушел из дворов, он ушел куда-то в какие-то платные вещи, может быть, бюджетные вещи. И, и вообще, какое соотношение коммерческого спорта для юных наших граждан и бюджетного спорта? Бюджетный, я имею в виду тот спорт, который подпитывается из регионального, может быть, городского бюджетов. Ну, из регионального бюджета подпитываются именно муниципальные школы. Школ спортивных на областном бюджете всего у нас две. Третий – это Центр эмпийской подготовки, под Ходзюдо. Вот. Остальные школы – все муниципальные. У нас 140 учреждений спортивных подготовки в Кривлянской области. Из них 31 образовательное, дополнительное образование и 87 спортивных школ, которые в ведомстве управления спорта работают в муниципалитетах. Про спорт вы говорите «уличный». Хоккейные коробки, футбольные поля. Ну, это не спорт, а физкультура уличная. Это физическая культура. Спорт начинается в спортивных школах. Там, где есть программы спортивной подготовки, где есть квалифицированные тренеры, которые учат спортсменов и тренируют спортсменов в соответствии с требованиями, которые сейчас установлены федеральными стандартами. Но это нисколько не умаляет значимость именно физической культуры, массового спорта и занятий физической культуры повсеместно, то есть по месту жительства. Сейчас большое внимание уделяется именно массовому спорту. Почему? Ну, вы все знаете, наверное, все в спорте, все знают, что к 30 году занятия физической культуры и спортом должны быть охвачены 70% населения. Это включает и детей, и взрослых. Вот. То, что касается детей, здесь более или менее ситуация положительная и занимающихся достаточное количество. То, что касается среднего возраста, здесь уже ситуация, конечно, немножко меняется. И доступность, наша задача как органов власти – доступность для занятий, в первую очередь. Но вы-то говорите сейчас, акценты у вас на спорт правильно? Да, конечно. Спорт – это все-таки отбор, это все-таки лучшее. И это все-таки, если мы говорим о вложениях бюджета, естественно, это вложения адресные на конкретных спортсменов, которые на ближайший резерв спортсменов, которые покажут результат в будущем, на которых ставят ставки тренеры Федерации по видам спорта. Угу. А, хорошо. Вот, кстати говоря, насчет того, что дворовые команды, э, жековские команды, игра на открытом воздухе – это не спорт. Это очень спорное утверждение, с которым вряд ли согласится Дамир Михайлович Кабиров, между прочим, заслуженный тренер России, потому что Дамир Михайлович начинал именно вот из таких команд. А, Дамир Михайлович, вы с нами на связи? Да. Ага, прекрасно. Дамир Михайлович, мы с вами уже начинали говорить и давайте продолжим. Скажите, а вот по вашему ощущению сейчас в Челябинске, в Челябинской области возросла ли массовость вот того же самого хоккея, которым вы занимаетесь всю жизнь, или она упала? И если упала, то чего ей не хватает? Каким образом можно решить эту проблему? Ну, если говорить о массовости, то она... Вот сейчас коллега сказала, что 4,5 тысячи человек занимаются хоккеем. Ну, спорная цифра, конечно, но не буду ее оспаривать. Вот я вам скажу, что... В течение 10 лет у нас только в Челябинске закрылись хоккейные клубы, цинкового завода, электровозоремонтного завода, трубопрокатного завода, ЧКБЗ, ЧМСХ и так далее. Только в Челябинске лет 15 назад, 20, было у нас около 20 клубов, которые играли на первенство города. Что такое клуб? Это э, начинается с подготовки, ребята, это восьмилетние летние дети, это в клубе были, начиная с 8 лет. И кончаем мужской командой. То есть у нас, вот я даже сам эту ступеньку прошел, да, в коллективе ЧРЗ, электровоза ремонтного завода. У нас даже вот не было цели, там, поиграть, ну, была цель поиграть на высшем уровне. Но нам первая цель была попасть в мужскую команду. Вот вы говорили о том, чтобы 17-летних, 16-летних пацанов некуда девать. Вот мы в 17 лет, 16 лет пытались попасть в мужскую команду своего электровоза-ремонтного завода. Вот это насчет массовости. 20, 20 клубов играло на первенство города. В каждом клубе по 5-6 возрастов. Это 20 хотя бы, если берите, 20 мальчишек. Вот. Значит, сколько человек получается 20 умножить на 5? Это э, что там, 100, 100 человек, да? 100-120 человек в одном клубе, умножьте на 20, какая цифра получится, только, только на первенство города там около 3000 мальчишек играло, это занимались конкретно спортом, это было серьезные занятия, у нас в команде был отбор из 60 человек 20 человек. Это вот о массовости, это только Челябинский. Я в свое время занимался проблемой золотой шайбы, кожным мячом. Я 20 лет руководил этим направлением. У нас до 90 команд доходило участников первенства вот, отборочных соревнований клуба «Золотая шайба» по хоккею. Ну, это порядка, я вам, я вам скажу, что это порядка 15 тысяч человек занималось хоккеем, ну, вот хотя бы там 20-25 лет назад. То я учимся, Пусть... да. Если цифра 4,5 устраивает нам на нас сегодня, занимающих хоккеем, ну... Нет, вы думаю, подождите, я... подождите. Я сказала вам, что в спортивных школах, я про клубы не говорила. Я говорила в спортивных, спортивных школах школы. по программам спортивной подготовки. Давайте И о спортивных школах. И это не город Челябинск, а Челябинская область. Занимаются? А я... Да, конечно. Занимаются 26 тысяч на самом деле. Вот. А потом, 26 тысяч в челябинской области всего занимаются и детей и взрослых хоккеем. То есть это очень популярный вид спорта. Да, 28... не может быть. да. По статистике, которая есть официальная у нас и предоставляется муниципалитетами, 26 тысяч. Я не говорю, что это спортом занимаются. Я говорю, что занимаются и увлекаются, ходят, играют. Команды есть какие-то местные команды есть. Но вы вот сказали правильно, 20 клубов было. Но они были где? При предприятиях, правильно? При организации. Конечно, конечно, да. конечно. Эта система была создана сейчас, эта система, к сожалению, утрачена, к большому сожалению. Вот. И мы стараемся, стараемся вместе с вами, с Федерацией и с хоккейным клубом «Трактор» сейчас создать какую-то новую систему, пусть она будет... Конечно, не такая, которая была в советское время 20 лет назад, 25 лет назад, но, по крайней мере, создать именно пирамиду, где основанием будут являться именно клубы местные, команды, дальше это спортивные школы, школа Олимпийского резерва, вот сейчас создается региональный центр по хоккею, это тоже один из шагов создания вот этой пирамиды, вот. И э, понятно, что вершина является команда э, «Трактор». Ну, понятно, что здесь должен быть отбор. Вот так. Вот, вот у меня, соответственно, сразу вот по, по этому поводу возникает вопрос. Я на протяжении с 2005 года в последний раз открывалась хоккейная школа в Челябинске. Школу в Макарова мы открывали. Uh -huh. Я после этого, значит, открыли мы филиал Белой медведи» в 2007 году при школе 129 Северо-Запада, когда начали строить ледовое, ледовую арену тракта. Uh -huh. э, э, наше отделение открывал Кузнецов, э, министр образования сегодня. И он лично, вот мы сидели за столом, у Иванов, он был тогда директором школы Евгений, и вот Кузнецов. Значит, они лично, вот я сам присутствовал, когда он сказал, что сначала первый этап – это открытие филиала. Что такое «Белые медведи» сегодня? Это филиал «Школы Трактор». «Школы Трактор», да. Да, филиал «Школы Трактор». Значит, и он лично говорил, что когда откроется «Арена Трактор», мы там откроем… Э, это отделение сегодня «Школы Трактор», а мы откроем филиал, полноценный филиал, где будут наборы вестись, где а -а -а. будет, значит, заниматься мальчишки для Северо-Запада, ну, на сегодня ничего не открылось. Я писал письма, писал Одеру, письма мы писали от жителей Северо-Запада с просьбой. На арене тракта открыть детско-юношескую спортивную школу для Северо-Запада, где население, где сегодня центральный район, Курчатовский, Калининский район сходится. Там 500, около 500-500 тысяч там спальный район. Потом открывается рядовый, частный ледовый дворец Айсберг. Значит, я опять пишу письма, чтобы на базе двух катков открыть детскую и спортивную школу для Северо-Запада. Ведь многие мальчишки не могут доехать до школы ЧТЗ или Сигнал или Мечил Северо-Запада. А там, знаете, сколько талантов на Северо-Западе? Кузнецовых. Почему сейчас говорят, нас вот спрашивают в школе, тренировок, а где Кузнецовы, а где Панарины, а где там Макаровы, где Бабиновы, где Стариковы и так далее, олимпийские чемпионы? Да вон они на Северо-Западе. Ведь посмотрите, какие дома окружают школу трактор на сегодня. Там двухэтажные дома, там старый район. Набор совершенно не тот. Многие туда доехали. Так вот, просьба рассмотреть еще раз вопрос об открытии на базе этих двух катков детско юношко спортивную школу, Можно комплексную, хоккейную и фигурного катания. Это, если мы говорим о городе Челябинске, как о хоккейном центре, но ну это просто необходимо, иметь два катка и не иметь детско-юношку-спортивную школу. Ответ был Одора такой, что якобы, значит, там все, все время ледовое занято, но я вас уверяю, когда я руководил белыми медведями, то мы имели семь возрастов только на арене Трактор, и нам этого хватало при Якуцене, когда был директором Якуцене и когда был Валицкий директором, все хватало. Сейчас вот почему-то запустили туда коммерческие структуры и вот это все вот перешло на коммерческую основу. А вот мальчишки-то, вот именно Кузнецовы и так далее, они не могут э, добраться до школы трактов, им очень накладно и родители их не могут туда вести. Поэтому э, очень большая просьба, вот как бы э, вот пользуясь этим эфиром, рассмотрите этот вопрос. Вот мы 600 в конце концов мы где-то около 600 мальчишек подключим еще раз хоккею для севера, это Капля моря для северо-запада но это сегодня необходимо. спасибо спасибо, спасибо Дамир Михайлович. она Александровна госпожа Кудина вот, ну, честно говоря вот за этим мы проводим вот эти круглые столы конференции для того чтобы можно я было... согласна на ну, северо-западе да. реальный дефицит дефицит mm -hmm. именно мест для занятий детей это mm -hmm. на самом деле так и есть с этим я полностью согласна. Но есть две арены, почему бы не открыть школу? Ну, я, я думаю, что эта проблема рано или поздно решится, потому что мы ее подняли, и она очевидна, и давайте надеяться на то, что действительно она рано или поздно будет решена положительно. Итак, давайте все-таки вернемся к вопросу инвестиций. Я бы хотел спросить Илью Игоревича Семенова, это руководитель спортивного агентства US Кэмп». А, спортивный агент. И э, давайте вот с чего начнем, Илья Игоревич. Скажите, пожалуйста, вот, э, сейчас выгодно вкладываться в молодого спортсмена? Молодого спортсмена я имею в виду э, ребенка семи лет от роду или 8 это, ведь, э, хоккей, Еще это, раз доброго хоккей да, хоккей довольно дорогой раз... спорта. Да, да, да. Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Рап всех видеть. Uh, ну, для начала хотелось бы сказать, вот, Анна Александровна, вы uh, сказали, что у нас проблем в детском хоккее нет, есть только в юношеском в детском спорте. На самом-то деле все эти проблемы, которые есть в юношеском спорте, они все идут с детского хоккея. Uh, значит, uh, когда мы говорим, что у нас нет Панарьев и Кузнецовых, Дмитрий Михайлович правильно заметил, а откуда они могут появиться, если у 12 лет, Наши тренеры ставят детям вердикт, ты будешь хоккеистом, а ты не будешь хоккеистом. Когда а, хоккей – это спорт а, поздней специализации, это не фигурное катание, ну, не ранний, гимнастика. Ранний, ранний где, ранний специализация. Становится специализации. Ранняя специализация. Ранняя специализация – это фигурное катание, а. А, гимнастика, где в 16 лет становятся олимпийскими чемпионами, 22 золотую медаль берут и, а, соответственно, идут на пенсию. М -м -м -м. Хоккей 24 года только открывается спортсменам. А тот же самый возьмем для примера да, Артемия Панари, когда он был не нужен в системе трактора. В 12 лет отбросили и сказали, все, ты нам не подходишь, ты хоккеистом не будешь. А, значит, Что в итоге? Человек имеет самый высокий контракт в национальной хоккейной русских игроков. А, далеко ходить не будем, буквально поза час завершился Кубок Гагарина. А, команда «Авангард» выиграла этот Кубок а, в составе «Авангарда», воспитанник школы «Трактор» Денис Зернов, который тоже в юношеском возрасте не пригодился родному клубу и уехал в Тольятти. Видите, тренеры его не увидели. И таких примеров можно привести массу. Откуда мы можем набирать, откуда у нас будут появляться звезды, когда а, тренеры в 11-12 лет его отбраковывают? Если а, тренер говорит ребенку, ты не умеешь кататься в 10 лет, так это не проблема игрока, проблема какие-то, это проблема тренера, то он не может его научить кататься. Это он не может ему значит, дать все необходимые навыки. Конечно, я понимаю, что тренеров требует результат. Да? Требует результат значит, войти в финалы, значит, показать достойное место в финале. Давайте возьмем сухую статистику по прошлому, по, по, по дынешнему сезону. 2005 год, финал проходит... В Челябинске команда ничего не выигрывает. 2006 год, даже не попадает, это я говорю только про команду «Трактор», даже не попадает в финал. Было на в региональном финале, не вышло. Магнитогорск в первом месте занял. «Трактор» не попал. 2004 год, поражение позавчера, 1-7 от авангарда. 2003 год, слава, слава богу, Александр Юрьевич Караболин, и Олег Давыдов, у них команда еще какие-то результаты, может, может показать. И опять же, возьмем значит, действующих лиц этой команды за да, 2003 год. Это юноши, которые сейчас на выпуске, которые сейчас фактически будут а, искать тебе это устройство. Лидер команды, Драй, фамилия, Артем Драйв, который тоже в свое время был не нужен трактору. Его трактор 12 лет отцепил. Забрал школу Макарова, развился. На, на выпуске, слава богу, думали, забрали его. Он лидер по очкам, убивает в каждой игре. И вот таких мальчишек, таких мальчишек, которых отбраковали в 10-12 лет хуима, соответственно, им негде играть, соответственно, мы губим те же самые таланты. А потому что тренеру нет, нет желания этим заниматься, понимаете? Нет желания а, развивать, а, совершенствоваться, а, вот, а, немножко на своем примере проведу, да, мы занимаемся организацией спортивных сборов, привлекаем к работе. Uh, тренеров из uh, Национальной хоккейной лиги, это uh, Станислав Тугалуков, у нас уже не первый год работает, мы привозили его. Челябинск привозили, uh, даже договорились с Трактором, что проведем бесплатно для всех тренеров, провели uh, значит, семинар на льду, пригласили Стаса uh, значит, провести открытую тренировку в школе Трактор. Что вы думаете много тренеров соболезуем. Дамир Михайлович был, э, был, значит, э, естественно Кузинов, да, Андрей Викторович. Э, им это интересно, и Александр Кузнецов. Никому это не интересно, понимаете, остальным Никому не хочется развиваться, хотя это, пожалуйста, бесплатно. Вот ребят, мы вам даем возможность. Человек, который занимается лучшими в мире игроками, команда дала старт, у секундочку. В прошлом году э, играла в финале Кубка Стенли, национальной хоккейной лиги лучшая в мире лиги. У вас есть возможность бесплатно выйти на этот лед. мы привозим до да, свой счет. Естественно, там да, мы коммерческая агерация, мы проводим сборы, но э, значит, в рамках сотрудничества с хоккейным клубом «Трактор», со, со школы «Трактор» мы абсолютно бесплатно привоз... проводили этот мастер-класс. И, только... И, естественно, я говорю еще раз, никто из даже не отреагировал, никто не захотел прийти. А, могу значит, сказать, что... Это не единичный случай, да? то, что детей что -то так недооценивают и не воспринимают. Это практически в каждом году такая ситуация. В каждом году. Когда у нас на наборе 100 человек, а по выпуску, это статистика, на выпуске у нас 2%, в лучшем случае из этого набора будут профессиональные мексиканцы. При 140 миллионном населения у нас 80 тысяч, опять же статистика, 80 тысяч объективных и россии в канаде на 40 до 40 минут 400 тысяч конечно какой мы можем дать результат сейчас играет юношеская сборная проходит чемпионат мира э, в далласе наша юношеская сборная хорошо они сыграли американцев 76 выиграли молодцы красавцы сильно хорошо потерялись ни одного игрока представляющего челябин ни одного когда такое в истории было? У нас в каждой сборной, если не Денис, то игрок. И то игрок, если не игрок, то тренер. В юношеской сборной ни одного игрока из Челябинска. Да, из Магнитогорска есть, есть, есть два игрока. О чем это говорится? Так? говорит о том, что у нас идет действительно спад в хоккее. К сожалению. Огромное сожалению. Из-за того, что у нас нет детям возможно не дают детям возможности открыться. Почему мы проводим такие турниры? Да? Потому что, смотрите, вот есть чемпионат России, даже потому что в 2009 году. Тренер выбрал для себя, тренер «Белых медведей», возьмем на одном примере, выбрал для себя 15 человек. Вот у не играет, он не играет. ему не надо напрягаться, ему не надо лишний раз о чем-то думать, давайте вдруг вот в этом парке есть какой-то потенциал, вдруг, значит, кто-то из тех, который просто состав, он не ставит их в состав, вдруг они заиграют, ему не надо об этом думать, у него есть вот сейчас вот мини-задачка, и дальше он, ему ни о чем не хочется размышлять. Опять же, могу провести пример с тренером э, трактора 2005 года Александром Геевичем Кузнецовым. Мне кажется, ну, опять же, не то, что мне кажется, это статистика. По статистике это один из самых успешных тренеров э, в системе тракторов на сегодняшний момент. И я не удивлюсь, если, скажем, в следующем сезоне мы увидим его где-нибудь в Акбарске или в Альметике или в Локомотиве. или мои слова. А потому что человек постоянно развивается, всегда развивается с нами на сборах, он работает на всех кого мы с вами приводили, по канадских специалистов, американских специалистов. Александр Сергеевич Кузнецов всегда присутствует на этих сборах. За свой счет приезжает, он частично работает, вообще без оплаты. Просто приходит, посещает, все это дает своей команде. И какая команда, как по него команда дает результат. Они лучшие в регионе. Они взяли первое место в группе. Они вышли в группу сильнейшего по 2009 году. Вот, пожалуйста, это э, жизненные, реальные примеры. Э -э, и если опять же вернуться к вашему вопросу, стоит ли вкладывать э, деньги в игрока? Э -э, конечно, стоит, но опять же, давайте все-таки будем исходить из того, что у нас есть уже готовые возможности, которые нам дает Министерство спорта, которые нам дает наш спорт. Нам не надо даже ничего вкладывать, когда это все есть, все, все развивается, пожалуйста. Возьмите, делайте вторую команду, проводите чемпионат значит, по вторым командам. Это главное, чтобы у тренера было желание. А, к сожалению, у наших многих тренеров никакого желания работать нет. Их есть четко. Вот у меня там есть небольшой результат. Все, спасибо, до свидания. Помните мои слова, того же самого Гузнецова Александр Сергеевич, Вы на следующий сезон а на вопрос... город. Вопрос... Да, конечно. Ну, да, да. Ну, а а по-вашему, почему нет интереса у тренера? А -а -а. Почему нет интереса? Ну, это вопрос не ко мне. Почему нет интереса? Я же люблю, что у всех тренировок нет интереса. Опять же, вот я привожу пример с кем мы работаем, кто мы кому применяем. У них всех есть интерес. Тот же самый, значит, Кузнецов, Убриумов. Они проявляют интерес. Другим это просто не нужно. Есть, тем какие-то домашние дела. А он сходил два Илья Игоревич, а, я на секунду прерву. А может быть, все проще, может быть, интерес, как обычно, в деньгах. Может быть, они просто мало получают тренера. Я, я еще раз вам скажу, что тот же самый Кузнецов Александр Сергеевич посещает работает у нас на сборах бесплатно. Для того, чтобы применять эти, эти свои знания полученные, приехал он. А, значит, Станислав проводил мастер класс Кузнецов выделил свое собственное время приехал, поработал, нет, взял, взял для себя что-то, подчеркнул, нарисовал схемы и применяет это в команде. Почему нет вот интереса других тренеров, ну, такого вопрос не ко мне. Это вам, скорее всего, надо другим тренерам вопрос не знаю. Ну, ну, нет, мы, со своей стороны, делаем все возможное. Мы приглашаем бесплатно челябинских тренеры у нас а, могут посещать эти мастер-классы. сейчас мы проводим семинар тренерский в Сочи. А, опять же, ни одного представителя челябинска встречает Москва, Красноярск, Чебакса, Петербург, где Челябинск? 30 тысяч рублей, стоимость семинара. Но опять же, приезжает тренер из НЧ, и Валерий Григорьевич Павин читает лекции 16 часов тренировочного процесса на практике на льду и 10 часов лекции. не интересно, просто тренером другие команды хорошо. За счет... хорошо, Илья Игоревич, хорошо. Давайте сейчас поговорим с тем тренером, которому, скорее всего, интересно, потому что я почитал ВКонтакте, страничку ВКонтакте Анны Александровны Селютиной. Здравствуйте, Анна Александровна еще раз. Я напомню, это… Мастер спорта Российской Федерации, тренер челябинской женской сборной под вандо и плюс ко всему еще прочему спортивный психолог. Вот смотрите, мы сейчас э, в разговоре затронули две интересных темы. Тема номер один – потеря интереса у тренеров. И тема номер два. Почему происходит такая ранняя отбраковка спортсменов и как вот эта ранняя отбраковка, когда тренер подходит к 11-12-летнему пацану и говорит ему, слушай, ты чемпионом не будешь, давай иди займись там, не знаю, шашками. вот. И может ли это решение тренера каким-то образом психологически сказаться на будущем ребенка? Вот, Анна Александровна, вам слово. У нас, конечно, в тхэквондо не такие огромные инвестиции в плане денежных, но я так познакомилась, да, именно с хоккеем. Не буду скрывать, что я не особо интересуюсь хоккеем, но а, весь спорт связывается одной такой актуальной темой, да. И именно когда я готовилась к этой встрече, я а, как бы рассмотрела а, под инвест-проектом как личность спортсмена, вообще инвестировать именно в личность и в развитие спортсмена. Я думаю, что спорт должен развивать лидерские качества, активную, позицию, активную жизненную позицию в обществе в дальнейшем у ребенка. И в итоге из спорта должны выходить... Успешные люди. Что у нас на самом деле происходит? Ну, если взять спортивную психологию, они, она, в общем-то, у нас достаточно развита на низком уровне. И опять же сейчас присоединяюсь вот к словам. Это, конечно же, результат и историю делают личности. Кто делает личности? Тренер. И в первую очередь, допустим, как я пришла к спортивной психологии. Я пришла в институт. На первом курсе я уже начала тренировать. И я очень запомнила хорошего преподавателя, который мне, нам сказал. Вот э, в основном идут тренеры-спортсмены, которых тренировали по определенным. Там, вот. Мой тренер тренировал меня так, я пришла в спорт и начала точно так же тренировать детей. Да? И что я начала делать в первую очередь, это развиваться развивается по сей день я работаю в юношеском спорте я тренирую детей маленьких и я знаю вот эту всю ступень от начала до конца спортивная психология в основном у нас задействована когда у нас уже возникают проблемы и тренеры в юношеском а, с, а, спорте, они не обращают и не уделяют должного внимания развитию как таковой личности в спорте. И правильно сказано было, что у нас все проблемы с детства. Когда ребенку в 10 лет сказали, что он не будет а, а, чемпионом, и ему дорога в шахматы, конечно, в дальнейшем а, вопрос, а, какой будет, какая будет личность у нас в жизни, успешная или нет. вот И ну, в основном, так как проблема у нас общая в спорте, я думаю, это развитие тренерского состава. Должно быть вообще больше семинаров. И именно ну, не теоретических. Вот там, допустим, психологи у нас учатся, а у них очень много теории. А когда они приходят конкретно в команды, конкретно со спортсменами в индивидуальных спорта работают, они начинают сталкиваться с такими проблемами, что теория и практика достаточно сложно совместить. В чем мой, допустим, плюс? В том, что я действующий тренер, я в прошлом была спортсменкой, я знаю специфику своего вида спорта. Вот и Поэтому вот как-то разбираюсь, учусь. И именно развитие личности спортсменов в дальнейшем закладывается. Ну и, собственно, этот путь мы уже прошли. У нас есть результаты и именно по пути формирования личности. Анна Александровна, вы почему-то теряетесь, связь очень плохая. Анна ага, вы меня слышите? Да. Да, да, да, Вот сейчас уже лучше, да. Угу. А, спасибо, Анна Александровна. Смотрите, я все-таки хочу, опять, опять же, вот мы рассматриваем два рода инвестиций. Это инвестиции в некую духовность, в некое развитие личности. И есть совершенно материальная правда, которая, которую не скроешь. Мы все знаем, что спорт – это действительно дорогая штука. А вот, и я хотел бы э, Илье, к Илье Семенову вернуться. Можно еще сказать? Вот так вы говорите. А, давайте, я же представитель Тхэквондо. И да. очень классно, что я попала именно вот в такую структуру. А, Тхэквондо и хоккей. Финансовая пропасть у нас просто глобально огромная а глобально Наши спортсмены даже не мечтают о таких деньгах. И наша спортивная школа, федерация, у нас настолько, грубо говоря, маленькие по сравнению с хоккеем вложения, что как бы это пафосно не звучало, ну, как можем, так и развиваемся и добиваемся как бы, таких вот успехов. В тхэквондо на минуточку у нас э, даже, когда у нас был первый чемпионат мира в Львовской области, э, не было вложено столько денег, сколько вкладывается в тот же самый хоккей. Я, да, да, да. Давайте все-таки Илью Игоревичу спросим. А Илья Игоревич, насколько глубока вот эта самая пропасть между тхэквондо и хоккеем в плане финансовых вложений? Вы в курсе, нет? Я не могу сказать ничего про тхэквондо, к сожалению. Ну, вообще, вот по вашим ощущениям, скажите, с одной стороны, хоккей – это очень дорогое удовольствие в плане инвестиций для родителей. Скажем, сколько стоит комплект формы на один год на ребенка? Ну, еще раз вам повторюсь. Во-первых, у нас э, регион хоккейный и возможности есть у школ. В принципе, в школе трактор частично и форму выдают, и кружки, и конечки, поэтому э, здесь нет такой глобальной проблемы. А, значит, э, так скажем, что массово это все, естественно, не, нет возможности да, покупать там, на всех э, 300 тысяч, как вы говорите, или 400 тысяч человек, которые занимаются хоккеем. Но на Комплект формы, я думаю, это порядка 60-70 тысяч, наверное. Может, 80 тысяч рублей. Можно сказать? Да, да, конечно. У нас около пяти тысяч. пять тысяч у нас стоит форма для занятий Квандон. Ну, то есть, видите, насколько разные вложения даже родителей. Это потому, что вы на коньках не деретесь. А вот если бы вы на коньках дрались, все было бы гораздо дороже. Вот знаете... Знаете, про личность и развитие вида спорта и ин, ин, инвестиции Чтобы в Тхэквондо пришли деньги, я как тренер, который развивается, готова даже на коньках подраться со своими спортсменами. Для развития, конечно, это современный мир, общество, и развитие, конечно, требует финансовых вложений. А хорошо, хорошо, о вложениях поговорили. Давайте попробуем поговорить о прибыли. Скажите, пожалуйста, Илья Игоревич, реально ли заработать на трудоустройстве молодых спортсменов? Я знаю, что US Camp как раз этим и занимается. Ну, на самом деле здесь есть идет каких-то больших заработок. Мы тут практически за любовь в хоккей все это делаем реально заработать на игроке, когда он выходит на профессиональный контракт. Вот тут уже, естественно, это стандартная, стандартная ставка 5% от, от, от стоимости его контракта. Но проблема-то не в этом на самом деле. Проблема в том, что многих людей, многих детей у нас не доводят даже до этого. Понимаете, я же еще раз говорю, проблема в том, что их 12-10 лет забраковывают на выпуске, у нас уже не получается той массовости, и процент выхода 20, я же, 2, я считаю, 2 процента, но это раз ну, высоких показатель А заработать а, естественно, ну, спортивный агент, все это зарабатывать, естественно, да. А о том, чтобы ты сейчас куда-то его трудоустроил в детскую и школу, тут речь идет о недохватке сейчас. Здесь идет о том, что развить спортсменов, понимаете? Дело в том, что ребенок 14-12 лет сидит сейчас в команде, не, не, не играет, а какая то другая команда, может, значит, есть, есть необходимость в этой позиции, как там правый нападающий, вернее защитник праворукий, определенного роста. Ну, как бы, то есть, есть кто-то ищет этого, этого игрока, а он здесь сидит и даже не играет. Понимаете? А Вполне возможно, может развиться, к сожалению, в другой команде. Но Проблема и... в том, что наши тренеры, наши тренеры не хотят уделять должного внимания, не хотят работать в единичный случай, когда тренер заинтересован. Хорошо. Дамир Михайлович, Дамир Михайлович, вы с нами на связи. да. да. — скажите, пожалуйста, действительно так пропал интерес тренеров? И с чем это связано? Это связано с финансовой составляющей или, может быть, каким-то психологическим неудобством? Или, я не знаю, с чем, вот с чем, по вашему мнению, связана вот эта вот усталость тренерская. Ну, не знаю, вот Илья так сказал, что неинтересно тренерам детей. Почему неинтересно? Вот давайте. В школе Трактор, я тренер школы Трактор, ко мне при, при, пришло 100 человек. Значит, максимум, что я могу взять, это человек 40-50. Да, ну, кого-то все равно придется отчислять. Это раз. А жалко, жалко Куда отчислять? отчислять. Да, ну, конечно, жалко. Куда отчислять? Я вот, при, когда я начинал выступление, я сразу сказал, что... Проблемы не было э, в советском хоккее, куда мальчишкам идти. Мы не мечтали, э, там, НХЛ и так далее. Мы мечтали попасть в мужскую команду. Мужскую команду играть на первенство города. То есть массовость, она э, закроет эти проблемы с мальчишками. Я э, белыми медведями, вот мы отдали мне 98-й год в свое время э, э, вторую команду «Трактор», да? Вот из нее, вот из этой, из, из этой команды, значит, попали мальчишки. Карпухин я сейчас, который закрепился в команде «Трактор», да, в он топ-защитнику, четверку топ-защитников входит. Это, из, это, это из, того, из того мальчишки, когда, то есть, была цепочка, там, трактор один, трактор два. То есть мы дали возможность в «Тракторе» заниматься 30 мальчишкам и в «Белых медведях» еще 30 мальчишками. Куда им идти? Вот сколько человек пришло, 50, куда идти? Сигнал, он забит. Макарова забито, Заряд забит, куда идти? Он бы пошел заниматься в Челябинске, продолжал бы заниматься каким, и я бы за ним следил, как тренер школы «Трактор», следил бы за ним. И любого перспективного я сразу бы забрал. Ведь я же говорю, 20 команд, 20 коллективов играло на первенство города. Это 20 команд одного возраста. Если я тренер школы «Трактор», беру по одному мальчишке из этой команды, это 20 человек да, лучших лучших 20 человек из тех команд. По одному возрасту это идет речь. То есть из 20 этих, у меня свои еще мальчишки есть. И, и я смотрю, из этих 20 еще 10 оставил. А эти ребята опять, опять идут в свой клуб развиваться дальше. И вот так вот, ну, была система. Сегодня некуда девать их. Ну, некуда. Закрыто все. Все позакрывали. Поэтому может быть и ты, ты, тренировка как бы интересно, ну, не знаю, как пропал. Ну, во-первых, Конечно, вот про Кузнецова говорить, если он уедет, это только из-за зарплаты. Это только из-за зарплаты, то, что он получает очень мало. И тренера школы «Трактор» получает недостатки, это не секрет. А сколько сейчас зарплаты тренера? Я заслуженный, тренер... просто... Я заслуженный тренер России, значит, получаю с доплатой тысяч, где-то около 35-37 тысяч. Угу. Вот. Это вот зарплаты там, 5 тысяч, да, все вот как бы, я не знаю, как остальные, но Кузнецов, я тоже думаю, что не больше, там, в районе вот этих, а я уверен, что он сейчас уедет, если уедет, там, вот, вольмеку, тренера, там, по 100 тысяч, по, по, по 90 тысяч зарплату у тренеров, это не секрет, это не секрет, вот. и поэтому, ну, здесь, э, проблема-то больше в том, что, вот, как бы, мы бы готовы, вот, ну, куда-то девать 50, все равно надо. Ну 50 приходят, 100 приходят, 150, 75 куда-то девать надо все равно. Докройте школы, чтобы они занимались. Каток школа, каток школа, как Екатеринбург делает. Каток школа, каток школа открывают. Они нас уже все обогнали, уже вперед ушли Екатеринбург от нас так далеко. Хотя мы всегда, мы всегда гордились своим первым города, первым области своей гордились и всегда все говорили Челябинск это самый хоккейный центр. Сегодня это не так. Это 100%. Угу. Спасибо, Адамир Михайлович. Давайте вернемся к Илье Игоревичу. Кладывать, надо, кладывать да. надо. Вот, вот, вот, вкладывать, чтобы мальчишки не терялись, надо здесь, внутри, области решать эту проблему. Открывать катки и детской южной спортивной школы. Тогда мальчишки будут совершенствоваться. Тренер-трактор, будет следить за ним, заберет его. Сегодня некуда девать их, вот. просто некуда. Ну, я думаю, Дамир Михайлович, я думаю, что власти нас услышали, потому что, я вот смотрю, Анна Александровна Кодина очень внимательно э, слушает ваше выступление, по-моему, даже какие-то пометки делает. Спасибо, Анна Александровна, что внимательно относитесь к, к нашим словам. Я хотел бы вернуться к Илье э, Игоревичу Семенову. Скажите, Илья Игоревич, а вот э, каким образом э, строится карьера э, игрока, молодого игрока, который уже вышел из спортивной школы? Предположим, тракторы или белые медведи из вот такого крупного хоккейного центра российского, как Челябинск. Дальше, как строится его карьера, каким образом вы ему помогаете, в чем ваш профит? А, ну, для начала ему нужно выйти а, из школы, так сказать, свободным по агентом. Потому что есть положение переходов, а, это не для кого не секрет, а, каждый игрок а, значит, имеет свою цену ходя из возраста, то есть до до 14 лет стоимость 40 200 тысяч рублей это речь идет о стоимости игрока между школами. То есть школа А выкупает права на игрока у школы Б, платит ему до 14 лет 200 тысяч, платит в школе 200 тысяч до 15 лет 400 и до 700 тысяч. Это согласно положению о переходах игроков. Вот для начала нужно избавиться, так скажем, от вот этого финансового времени. Не каждая школа готова выкупать этих игроков. Это э, серьезные примеры. И, да. наверное, они очень сильно влияют как раз на развитие. Конечно. Конечно, пока <с такие <с люди <с> руководят. Жаль, жаль, что в этой беседе нет представителей управления спортом самого города Челябинска. Потому что все-таки школы это все муниципальные. И Министерство спорта немножечко, конечно, влияет, но все-таки немножко в стороне. Вот. Но, но, однако же, на мой, взгляд, на мой взгляд, опять же, между нами, говоря, мы здесь собрались и разговариваем на такие темы, мне кажется, что здесь и федерация каким-то образом должна влиять, наверное, вида спорта. Наверное, здесь и клуб должен прийти. то есть здесь должен быть какой-то один интерес у всех, мы же говорим о развитии хоккея, да? И о выводе игроков Челябинской области на какой-то серьезный уровень. Наверное, это интересно не только клубу хоккея, но и абсолютно всем в этом сообществе. Или я не права? Давайте так. Значит, как действует клуб в этой ситуации? Все действует согласно положению. Есть положение переходов. Федерация хоккея – это общая федерация России, да, и есть федерация хоккея региональная. И федерация хоккея Урала, Приволжья и так далее. Так вот, мы в данном случае говорим о игроке, принадлежащей федерации хоккея Урала, он должен прийти в федерации хоккея Приволжья. А, значит, руководитель федерации хоккея Урала, где, меньше, где без проблем. Конечно, мы вас понимаем. Удовольствие с удовольствием, готовы вам помочь. Но как мы это сделаем, если у нас есть положение? Ну, вот, да, к сожалению. Да, да. здесь а, получается, что выпадает игрок, и все. Он выпадает вообще из-за боя. Конечно. Он вообще выпадает из хоккея. Он вообще выпадет из хоккея. А И меня, вопрос... У меня, И подождите, вопрос. Анна Александровна Селютина, вот э, я к вам mm -hmm. как раз хотела обратиться. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. а вот в, в Хаквандо тоже такой кошмар творится с контрактами, с переходами? Нет. Нет. Нет. Я... Вы знаете, я живу возле трактора в Ньютоне, и очень так, ну, вообще я в шоке. Я буду честно, ну, признавать, у меня вопрос. Нет, секундо, у нас, конечно, такого не творится. Мало денег, мало проблем. Логично, логично. Да, да, действительно так и есть. Но достаточно для развития, получается. У меня вопрос. Конечно, я как бы сама по себе очень... Эмпатию к детям испытываю и вообще вопрос, а в хоккее думают вообще о детях, о воспитании детей, о психологической какой-то устойчивости. И вот вы сказали, Илья, о том, что они выпадают из спорта в 15 лет, вопрос, куда они? Ну вот, если в хоккее личности, которые успешные? Вот, допустим, в единоборствах даже взять Челябинскую область, очень много значимых людей, которые в единоборствах достигли определенных успехов, да и в России, в Минспорте России. А вот из хоккея, я просто сейчас, у меня, конечно, душа кровью обливается, и вот мне интересно, ну так как сегодня не от хэквондо, а именно о хоккее, я вникла в эту тему. Ответьте, вот мне вопрос специалисты, занимаются ли, вы занимаетесь ли воспитанием хоккеистов? Я единственный раз сталкивалась с маленькими хоккеистами, это в, ОК, в лагере каком-то их большая была команда, я могу честно признаться, я их пол смены воспитывала, как разговаривать без мата. И на этом я закрыла вообще интерес к хоккею. Нет, правда, дети уже 8-9 лет, достаточно на, как бы не воспитаны. Но ответьте мне на вопрос, чтобы дальше как бы поразмышлять мне. И куда они дальше? И вот вообще о ребенке-то там вообще идет речь о вкладе как в личности опять же. Так, кто будет отвечать на этот вопрос? Дамир Михайлович, с нами? Дамир Михайлович, так, все, пропал куда-то. Тренеры тоже перегорают. Заслуженный тренер России у нас пропал куда-то. Хорошо, И, Илья Игоревич, ну тогда к вам вопрос, наверное, будет адресован. Куда уходят эти дети? дети. Давайте начнем по порядку. Вот вы говорите, да, дети 8 лет с матом. Но на самом деле, понимаете, что этот мат он идет не из школы хоккейной. Это все идет из семьи, это все идет из воспитания. И здесь не тренером в этом виноват, не, а, не Нет, это тренером, это... Что, что, что вот ребенок там 8 лет, все идет у семьи, как у вас, так, соответственно, он, так, соответственно, он себя и видит. Uh, следующий момент что касается психологии вот мы занимаемся сборами да я уже часто говорю да и мы uh, на каждом кстати мы из Америки приезжает эту тему, мы проводили сборы в штатах там, там наших неопределили uh, у нас на каждом сборе работает спортивный психолог на каждом сборе мы это обязательно учитываем больше того скажу мы даже спортивного психолога подключаем Команде тракторов, что Александр мы с ним очень хорошо взаимодействуем. Он, нас, он свою команду тоже опять это бесплатно предоставили психолога на наш счет отработал с его командой. Это почему бы нет? Почему бы вам не вести должность штатного психолога при партийном психолог при клубе? Почему бы это не сделать, как в других клубах, как в том же самом в Питере, как в том же самом Ярославском Локомотиве? это же не такие большие затраты. Это не такие большие да, затраты. Там родители сами будут готовы. Родители сами будут готовы как-то материальное вот подождение давать психологу. Но это, это очень необходимо. Это прям вот важный, И, очень важный момент. Да, вот, кстати, к, к министерству, да, обратить, нету ставки. Вот, допустим, я работаю в детской юношеской школе «Корел» как тренер-преподаватель. На самом деле в спортивных школах нету ставки спортивного психолога. Ну вот прямо на государственном таком уровне. И это тоже, ну, усложняет достаточно. Это проблема не только для одной отдельно взятой школы, корео, допустим, да? Вообще у нас в системе и по статистике, и вообще, откровенно говоря, у нас сегодня откровенный разговор, узких специалистов, спортивных психологов, даже методистов сейчас нет. Даже методистов сейчас недостаточное количество. Это опять же о том, что говорил Дамир Михайлович. Когда-то была система, да, большая, серьезная система, где на каждом уровне, включая э, клубы по месту жительства, были и методисты, и специалисты, которые могли оказать психологическую помощь. В том числе, в том числе, вот вы говорите, э, воспитание идет из семьи. Да нет, у спортсменов царь, Бог. Отец и мать – это тренер. Да, это все, тренер. я с вами согласна. И все, что дает, и получается в итоге, на выходе у нас, при выпуске из школы, все это верно. стебиоз. Вот. Понятно, что основы воспитания, они даются в семье, но растет и взращивает человека, и спортсмена, и гражданина. Все-таки тренер, если это спорт, и если этот ребенок от начала и до конца в спортивной школе. Вот царь и бог тренер, больше никто. Для ребенка так и есть. А коллеги, коллеги, коллеги, я хотел бы вот на этой высокой ноте прервать, прервать ваше выступление ровно по одной простой причине. Мы уходим в такую глубокую, неизвестную, неизведанную область, как психология, тем более детская психология. А в принципе-то мы собирались с вами изначально собраться и поговорить вот о чем. Мы хотели найти ответ на вопрос. Стоит ли расценивать спорт детский, юношеский, молодежный, большой спорт? как некую инвестицию в будущее э, ребенка. И давайте вот подытожим, э, буквально вот в двух словах, на уровне да-нет, возможно. И начнем мы с э, Дамир Михайловича. Дамир Михайлович, как вы считаете, вот сейчас на данный момент стоит э, вкладываться в ребенка, в, в обучение ребенка в спортивной школе, тем, тем более в профессиональной спортивной школе? Да, конечно, необходимо. Да. Потому что все-таки, когда заканчивает он школу, он становится... Ну, знаете, как сказать, вот я со многими мальчишками общаюсь, вот недавно вот буквально общался с мальчиком, закончил, ну, не стал он хоккеистом. Я ему сказал, что я за тобой горжусь, Дима. Он э, стал, не пошел учиться в институт, а он сказал так, я поработаю годик, а потом выберу себе специальность. Вот, например, поехал на вахту. На 45, на 45 дней на вахту, значит, качать нефть, присылал мне фотографии, черный, чумазы, сейчас приехал, и говорит, Михайлович, я сейчас вот еще вахту пройду, поступлю в институт, я для себя определился. То есть мальчишка, он не ушел в криминал, хотя криминал у нас никуда не делся, он не пошел в наркотики, его спорт направил, вот именно только спорт» направил их вот на этот путь. И как бы, ну, вкладываться обязательно, обязательно. У нас э, проблема же с наркоманией, проблема с, э, с этой криминалом. Если мы не будем вкладываться, и больше еще будет. Спасибо, Дамир Михайлович. А госпожа Селютина, ваше мнение, стоит ли вкладываться в ребенка на нынешнем этапе развития общества и экономики для того, чтобы обеспечить его счастливое будущее? Да, стоит, но именно как бы не в спорт, высших достижении, в него и так достаточно, а вкладывают как в доп. каких-то в доп. развития, в том числе. Ну, то есть ребенок, помимо спорта, он должен выйти с определенными навыками, которые ему в том числе пригодятся в жизни. Ну, вот я думаю, что как-то так. Спасибо. А, госпожа Кодина, ваше мнение по этому животрепещущему вопросу? Мое мнение однозначно, вкладывать, естественно, в ребенка, в развитие, именно в развитие. Мы не говорим, здесь, что все занимающиеся спортом должны быть спортсменами спорта высших достижений, приносить медали. Не для этого мы это делаем. Мы делаем только для того, чтобы вырастить волевых, сильных граждан Российской Федерации. Для того, чтобы они вели здоровый образ жизни, имели навыки, воспитание. И э, несли в массы, и своих детей растили в той же той же политике, которую мы сейчас э, как раз привносим людям. Спасибо, Анна Александровна. А спорт – да. это важнейшая часть, важнейшая часть жизни. Формирование. Спасибо. Илья Игоревич, коротко, стоит, нет? Соглашусь с коллегами, однозначно, стоит. Стоит. И, а, я так, значит, могу сказать, что в любом случае, да, спортсменом может не быть, человеком быть обязан. А спорт, он делает из людей человека. Во-первых, если речь идет о хоккей, это командный вид спорта, это коммуникабельность, это умение быть, работать в команде. Все, кто прошли через, имеют хоккейную школу за спиной, ну, я думаю, что, по крайней мере, хорошими людьми они сейчас там. Спасибо, Илья Игоревич. Ну, знаете, есть а, и полярное мнение. Вот, скажем, у Александра Сергеевича Пушкина быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Знаете ли, в наше время это тоже уже становится актуальным. Но бог с ним. А, подытоживая наш разговор, я вот что хочу сказать. В любом случае, конечно, вкладываться в ребенка, в спортивное его развитие стоит. Вовсе не потому, что он станет, предположим, играть в Америке, переносить миллионы или потому, что он раскачает там свою мышечную массу до 190 килограммов. Нет, он прежде всего закалит свой характер и это прекрасно, в это конечно всегда стоит вкладываться. Я хочу поблагодарить наших спикеров, сегодняшних наших гостей, которые на некоторое время стали нашими коллегами, которые очень откровенно сегодня с нами поговорили и между собой. Думаю, что какие-то вопросы вы разрешили. Спасибо огромное вам и я хочу еще в рамках ковки характера еще раз прорекламировать Кубок Победы 2021 года, который продлится с 8 по 10 мая в Челябинской, и будет проходить в Челябинской арене трактор. Напомню, там будут играть юноши 2009 года рождения. Приходите, смотрите, вот действительно увидите тех людей, которые куют свой характер на ваших глазах. Спасибо большое, до следующих встреч. Меня зовут Сергей Куклев, коммерсант Южный Урал. До свидания.